Экспертность в личном бренде. Сейчас это модное направление, и многие новички приходят в МЛМ, выбирают именно такое позиционирование себя как эксперта там, в некой области. И здорово, если у вас уже есть да, аудитория, на которую вы можете уже влиять, есть ниша, в которой вы состоялись уже и да, чувствуете себя экспертом, тогда ваш личный бренд может основываться на этом. Но что же делать людям, которые да, не являются экспертами и у которых нет вообще аудитории, на которую они могут влиять, как у меня да, было в начале, и у которых нет вообще определенных знаний и навыков, нет той ниши, в которой они чувствовали себя бы уверенными и могли бы да, себя позиционировать как эксперта. Вот как раз таки об этом мы и поговорим в этом видео, досмотрите его до конца и вы все поймете. Надежда шадрухина я практик продвижения бизнеса онлайн и автор курса клиенты и партнеры из youtube и первое что я бы рекомендовала вам не надевайте да на себя маску экспертности и это очень важно понимать экспертность формируется в течение там минимум одного года и невозможно да за один месяц стать гуру экспертом в какой-то области Возможно, знания, да, вы приобретете, но важно, да, прожить вот этот опыт для того, чтобы позиционировать себя как эксперта. А что же делать новичкам? Выберите для себя нейтральное, да, позиционирование. Это будет, да, самый как раз-таки выигрышный вариант потому что вы просто да, сможете рассказывать про свою компанию, про свои продукты, про свои небольшие там, шажочки, свои небольшие успехи. успехи да. Вы сможете транслировать, что вы сейчас находитесь в какой-то да, определенной точке А, и идете, например, в точку Б. И да, возможно, сейчас не все получается, но вы четко понимаете, что вам нужно сделать, чтобы что нужно сделать, чтобы туда прийти, что у вас есть четкая пошаговая система, которая приведет вас к результату. И на этом фоне вы будете очень как раз таки выглядеть среди тех людей, которые да не развиваются, у которых нет понимания, как сделать вообще результат, и эти люди как раз таки пойдут за вами. А главное, оставайтесь честными, честными, искренними, и ваша аудитория как раз таки должна доверять вам, а для этого как раз-таки нельзя обманывать, нельзя одевать маски, и это очень, да, считывается людьми. Нужно быть самим собой, и тогда за вами будут идти люди. И я надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете вообще по поводу экспертности. Будет очень интересно почитать, и до встречи в новых видео. Пока-пока!